торговый робот MagicBot рад всех приветствовать представляю вашему вниманию новую серию торговых роботов MagicBot как данные роботы появились их отличия, возможности и эффективность расскажу далее более подробно уже давно в нашем ассортименте есть комплект 13 торговых роботов которые уже зарекомендовали себя как простые но надежные весьма эффективные роботы но большинство для того чтобы полноценно их использовать получать большую эффективность Используют дополнительно робот SuperSmart. Для чего? Для того чтобы использовать многоуровневые профиты, использовать перенос безубыток и другие функции, которых, к сожалению, не хватало в комплекте 13 торговых роботов. Именно поэтому появился торговый робот MagicBot Classic. Мы взяли комплект 13 торговых роботов. Взяли робот SuperSMART, добавили необходимые фишки, откинули все лишнее и у нас получился. Торговый робот Classic MagicBot Задача существенно упрощается. Всегда проще работать с одним торговым роботом, чем с несколькими роботами одновременно и получается существенная выгода по цене. Какие появились новые возможности, которых не было? Появилась возможность увеличивать объем для торговли, то есть входить лимиткой. Лимитированная заявка позволяет избежать лишнего ненужного проскальзывания. Появился дополнительный фильтр сигналов, что расширяет возможности робота и то чего не хватало это многоуровневый профит перенос стопа в безубыток и есть еще такая функция как покрытие частичное покрытие в позиции по формации ускорения тренда более подробно все в инструкции описано не всех устраивал обычный стоп и трейлинг стоп эта функция осталась но теперь появилась еще полноценная возможность использовать стоп с учетом волатильности подтягивающий стоп с учетом волатильности на основе АТР и мой любимый стоп который я в большинстве использую если торгую вручную это стоп по фракталам с моей точки зрения стоп по фракталам дает самую лучшую эффективность при торговле на бирже в том числе и при помощи роботов давайте посмотрим какие параметры есть у данного робота также осталась возможность торговли на всех трех площадках возможность ограничения по времени и возможность ограничить появление сигналов то есть теперь не обязательно закрывать торговлю можно просто в течение какого-то времени задать возможность такую, что робот будет игнорировать сигналы. Например, это очень часто хорошо срабатывает на открытии. Три возможности входа в позицию. Было только по рынку. Теперь есть возможность входить при помощи лимитированной заявкой с определенными параметрами ее выставляя относительно сигнала на вход. Три типа стопа. В шагах цены, в процентах и в ВТР. Остается стоп и трейлинг стоп, но появляется возможность переносов без убыток. И наилучший стоп, с моей точки зрения, стоп по фракталам. Многоровневое выставление профитов. И возможность использовать формации для частичного покрытия профита. На текущий момент робот предназначен для торговли в терминале Quick. Со временем мы планируем сделать аналог данного робота для терминала MetaTrader 5. Давайте откроем терминал Quick и посмотрим, как данный робот работает. Перед нами пример запущенного торгового робота MagicBot и его работа за предыдущие дни на нефти. Робот очень неплохо отработал по нефти. Давайте посмотрим. Небольшой был тренд и робот успел зайти, частично покрыться по первому уровню профита, перезайти и покрыться, используя многоуровневый профит. При этом стоп выставлялся по фракталам. Это очень удобно. При появлении фрактала робот автоматически стоп переносит на ближайший фрактал. И это одновременно является и стопом, и аналогом переносов без убыток. Робот может работать в двух режимах. В режиме демо, как советник, и в боевом режиме, когда робот полностью автоматически торгует, открывает позиции, выставляет стопы, профиты и не требует никакого вмешательства. Стопы, как видите, можно выставлять и в процентах, и в количествах АТР, и в шагах цены. Часть информации по настройкам робот выводит в свою таблицу в терминале Quick И выводит необходимую информацию. Текущий сигнал, который подсвечивается при его появлении соответствующим цветом. И необходимую информацию о цене входа, времени сделки и много другой информации, которая необходима для контроля работы робота данному роботу прилагается курс для продбора прибыльных параметров. При помощи данного курса вы можете протестировать основные параметры, протестировать все стопы, которые есть возможность выставлять в роботе. И у вас есть отличная возможность проверить параметры на истории и подобрать параметр под текущий рынок. Используя данный курс, вам не придется постоянно покупать параметры, если рынок изменится. Всегда вы можете самостоятельно запустить тест и подкорректировать параметры. Под изменение биржевого рынка. В ближайшее время на нашем сайте появится более подробное описание данного робота и вы сможете узнать все его дополнительные функции и возможности. Спасибо за внимание.